Всем доброго времени суток, дорогие друзья! В Crusader Kings 2 был такой баг, если здоровье персонажа больше 15, то он не умирает от естественных причин. И если надлежащим образом беречь его, то он может прожить вечно. Вот мне стало интересно, перекочевала ли эта особенность в третью часть. Как ты возможно знаешь, чем больше здоровья у персонажа, тем дольше он живет. Но в СК-3 мы не можем точно узнать, насколько здоров наш персонаж. Только абстрактная оценка, что-то типа «здоровье в полном порядке» или «вы болеете» или «вы при смерти». Но, использовав режим отладки, можно узнать точное значение. Так вот, я решил проверить. Можно ли поднять здоровье настолько высоко, насколько возможно, и сделать так, чтобы персонаж никогда не умирал? Для начала давайте проверим, сколько здоровья можно настакать просто в редакторе. Для этого я взял все возможные черты характера, которые улучшают здоровье, и для более наглядного результата сделал персонажа максимально старым. Так вот, на старте у такого персонажа будет 8,5 здоровья. Судя по отладочной информации. Для сравнения, у обычного 120-летнего деда 3 здоровья. А если мы создадим молодого 25-летнего персонажа с теми же чертами характера, то на старте у него будет 10,5 здоровья, а у молодого персонажа без черт характера будет 5 здоровья. Это стандартное значение, оставшееся еще со второй части. Но все остальные значения, почему же они такие странные Сейчас будем разбираться. Как видишь, все черты характера на здоровье, доступные в редакторе, в сумме могут дать максимум 5,5 здоровья. А деду почему-то дают на 2 здоровья меньше, чем микрочелику. Пока что ничего не понятно. Потому что во второй части так не было. Было стандартное здоровье 5, которое потом изменялось разными бонусами. И чем больше здоровья, тем дольше живет персонаж. А если здоровье очень низкое, или нулевое, или вообще отрицательное, то это сразу смерть. Видно, что разработчики в третьей части переработали систему здоровья, потому что персонажи теперь теряют здоровье с возрастом. Я это заметил во время своих наблюдений. Раз в год, обычно в день рождения или 1 января, персонажи теряют по 0,1 здоровья. На самом деле 0,125. Это я уже вычитал на веки. Именно поэтому 120-летний дед получает меньше здоровья на старте, чем 25-летний здоровый лоб. То есть теперь буквально показатель здоровья это таймер с обратным отсчетом. И чисто физически, даже если у персонажа, у которого со старта идеальное здоровье, шанс смерти постоянно растет. Особенно если он заболел или получил серьезную рану, то срок его жизни серьезно укорачивается. Все эти бонусы на улучшение здоровья лишь оттягивают неизбежное. Еще на Вики написано много чего интересного. Например, что здоровье определяется при рождении случайно. Мужчины рождаются со здоровьем от 4,5 до 4,9, а женщины оказывается более живучи, чем мужчины, что в принципе реалистично. И они рождаются со здоровьем от 5 до 5,4. И там написано еще кое-что очень интересное. Вот помнишь я говорил про снижение возраста на 0,125 каждый год? Оказывается, оно начинается аж с 25 лет. Да, в 25 лет все персонажи получают 7,5% шанс потерять эти 0,125 здоровья. И этот шанс увеличивается на 2,2% каждый год. И каждый год... Игра вычисляет вероятность. Так в какой же момент этот шанс будет 100%? процентов? Прости, я не удержался. Вот. Погоди, погоди, стой не убегай. Тут все просто и удобно. На верхней строчке возраст. На нижней шанс того, что у твоего персонажа в этом году здоровье снизится на 0,125. В 45 лет этот шанс достигает 50 И тут уже равноценно подбрасыванию монетки. Снизится здоровье с возрастом или нет? А 100% этот шанс достигает в 67-68 лет. И после этого возраста персонаж гарантированно начнет терять здоровье. Как ты понимаешь, вероятность не может быть выше 100%. Это вероятность. То есть цифры, которые мы почитали дальше этой отметки, не имеют значения. Там везде будет по 100% и персонаж вдруг не начнет терять больше здоровья каждый год, то есть не 0,125, а например 0,25. Я проверял это на своем персонаже, и он даже в 154 года терял только по десятой здоровья в год, ну точнее по 0,125. И в итоге смог прожить еще долго, умерев в возрасте 174 года. И что-то мне подсказывает, что это не предел. Ладно, понимаю, сложно все эти цифры, давай сделаем небольшой перерыв. И обсудим вот что. Играть в дебак моде это же читерство, да? И достижения нам с такими фокусами закрыты. Но все равно хочется же знать чуть больше, чем эти абстрактные описания, правда? Специально для тебя. Я узнал, что значит все эти оценки. Вот все значения, которые скрываются за словесными описаниями. Сохраняй себе, чтобы если что сверяться. Вроде бы все понятно, да? И можно уже заканчивать видос. Но есть еще пару нюансов, в которых я так и не разобрался. Вот, например, что значит модификатор ожидаемая продолжительность жизни? Его обычно дает физическое свойство плодовитость и наследие долгая жизнь в ветке наследия династии кровь. Оба. По плюс 5 к ожидаемой продолжительности жизни. На Вики нет точного разъяснения, что это значит. Оно там примерно такое же, как и в игре. Мол, персонажи, у которых ожидаемая продолжительность жизни выше, медленнее стареют и дольше способны к деторождению. Возможно, возможно... Это знаете, что вот этот вот ежегодный шанс потерять 0,125 тысячных здоровья для таких персонажей начинается не в 25 лет, а на 5-10 лет позже. Но это не точно. Возможно, вы знаете точный ответ. Напишите в комментариях. А еще в списке читов я нашел вот что. Что это значит? А еще в инструкции к тренеру которые я нашел в стиме. Есть вот такая функция. Максимальное здоровье. И предупреждение к ней, что, мол, может случиться так, что правитель не сможет умереть от старости и жить вплоть до 200 плюс лет. И сколько же это максимальное здоровье? Интересно, интересно, интересно. Может быть, они все-таки оставили этот баг в игре? Только теперь это не баг, а фича, как пасхалка. М -м? Возможно, об этом я расскажу во второй части этого гайда, который выйдет э, когда-нибудь. А пока что, спасибо всем зрителям за просмотр, спасибо спонсорам, и всем удачи, и до новых встреч!